Всем привет, с вами Владимир Сидоренков. Я хочу пригласить вас на наш вебинар, который состоится 13 октября в 13.00 по московскому времени. Тема вебинара – хонингование задней поверхности полотен парикмахерских ножниц и заточка ножниц с углом заострения конвекс для скользящего среза. Будет много полезной информации, переходите по ссылке на сайте компании ADEMS Оставляйте заявку. До встречи на вебинаре.